Коронавирус уже здесь. Заказывать еду и покупать кофе опасно. Всемирная организация здравоохранения предупреждает. Новый коронавирус может передаваться через предметы обихода. Вирус может жить на предметах в течение недели или даже больше. Мобильный телефон, дверная ручка, поручень в общественном транспорте, кнопка вызова лифта и даже посуда могут быть опасны для здоровья человека. Особая опасность предоставляют предметы из пластика. В сравнении с деревом, вирус живет на пластике и нержавеющей стали значительно дольше. Источником заражения может быть и пластиковая посуда, например, одноразовые пластиковые стаканы и размешиватели. Обычный кофе из вендингового автомата в пластиковом стакане или на стойке самообслуживания на заправках, где используется пластиковая посуда, может нести угрозу здоровью. Даже потенциальную угрозу несет незапечатанная пластиковая одноразовая посуда. Всемирная организация здравоохранения рекомендует обрабатывать поверхности и предметы вашего обихода дезинфицирующими растворами, особенно это касается пластика. А при покупке напитков и еды на вынос или в вендинговом автомате обязательно удостоверьтесь, что вы приобретаете кофе или чай в картонной посуде и с деревянными размешивателями и требуете деревянную одноразовую посуду. Так риск заразиться коронавирусом становится в разы меньше. На дереве новый вирус плохо сохраняет жизнеспособность. Сейчас многие точки продаж напитков уже перешли на деревянную посуду и выбирают качественную одноразовую посуду, безопасную для здоровья, особенно в период пандемии. Например, один из популярных российских производителей, серебряная береза, уже активно производит и продает деревянную одноразовую посуду. Если вы представляете организацию общественного питания, позаботьтесь о своих покупателях. Откажитесь от пластика хотя бы на период пандемии. Позаботьтесь о здоровье себя и своих близких, ведь только мы ответственны за наше будущее.